а друзья что такое биоэнергомассажер да вот на первом слайде вы видите меня это город москва была как раз большая большая такая праздничная праздничное мероприятие такое было посвященное непосредственно именно биоэнергомассажеру корпорации фо а, ну на сегодняшний день корпорация фо уже 14 лет почти уже будем отмечать вот уже скоро 89 стран мира и то есть корпорация без всяких реклам, без каких-то там световых инсталляций, да, имеет огромный размах, и действительно от результата вот именно к результату, вот из уст в уста вот эта информация передается, и уже на сегодняшний день официально 89 стран мира, но уже больше» и э, размах у компании действительно огромный и прежде чем зайти в какую-либо страну корпорация это международная корпорация да, основана она в Китае государственная корпорация и прежде чем зайти в какую-либо страну она проходит полную сертификацию у каждой позиции у каждого продукта есть свой собственный результ... сертификат друзья и даже такие строгие наистрожайшие сертификаты как сертификат халяльный как сертификат кошерности FDA и GMP вот эти вот сертификаты друзья говорят о том, что продукция, что биоэнергомассаж, биоэнергомассажер миллион процентов безвредные, безаллергенные, что дает только положительные результаты и дает людям только пользу, что эта вся продукция, в том числе и биоэнергомассажер, можно пользоваться людям любого возраста, любой нации, любого цвета, любого пола, любой религии. То есть это действительно идет продукт для всех, для всего мира, для всего населения. А ведь действительно у человека, у каждого человека на планете Земля потенциал жить больше 100 лет. 120 лет минимум, чтобы вы понимали. Да, и ну, в связи с экологией, с каждодневными стрессами, с каким-то не особо питанием, которое и некачественное, и не вовремя. Конечно, это все обнуляется средне, да, продолжительность жизни, и все это наслаивается, и а в России, вообще на российской территории как-то после 45 лет паспорт, в общем-то, и не меняет, как будто больше жизни, в общем-то, дальше нет. Но на самом деле человек может позволить себе прожить здоровую, качественную жизнь, счастливую, больше 100 лет, просто ну, Нужно себе немножечко помогать. Друзья, но на самом деле всегда между восточной, я думаю, что вы со мной согласитесь, и между западной медициной всегда были и есть на сегодняшний день некие точки преткновения. Если даже сравнивать эмблемы двух медицин, если смотреть на эмблему западной медицины, то мы видим зеленую сферу, где нарисована чаша, да, и куда змея капает яд. Вот это говорит как раз о том, что... Одна капля яда лечит и две буквально калечат. Подтверждение тому это, когда мы достаем к лекарству аннотацию, да, и, и, и из коробочки достаем аннотацию, и мы увидим, сколько у лекарств есть противопоказаний, сколько побочных действий. И если сравнивать, сравнивать с эмблемой восточной медицины, да, то это баланс это гармония, инь и ян, да, две энергии. Вообще во всей вселенной, во всем мире поддерживаются две энергии. И у каждого человека, у каждого абсолютно есть две энергии. Энергия высокого, энергия низкого, да, энергия инь и ян. И этот баланс, его необходимо всегда, всегда, всегда поддерживать. Но, несмотря, друзья мои, на работу, высококвалифицированных врачей, несмотря на бесконечные приемы лекарств, болезни всегда возвращаются. Почему, друзья мои? Потому что лекарства действуют исключительно симптоматически, убирают только симптомы. Даже в рекламах говорят, там убирают 5 симптомов там простуды. Но на причину заболевания действия нет. Могу сказать, что обучаясь здесь уже на протяжении этих лет, общаясь с врачами, общаясь с кандидатами наук, общаясь с китайскими специалистами, с которыми практически каждый день на связи, могу вам сказать, что в мире всего 2% лекарств, которые действуют действительно на устранение причин заболеваний. В России таких лекарств, друзья мои, нет. И, к такому сожалению, в российских аптеках продаются препараты, которые во многих странах о их существовании даже не знают, то есть они недопроверенные, они не разрешенные или уже запрещенные, уже снятые с производства, например, как фистал, как аспирин как на Наапепт, и перечень там на самом деле очень большой, однако эти э, препараты, э, эти лекарства, они очень активно, рекламируются очень активно продвигаются и выписываются, да, несмотря на их запрещенность, например, аспирин там побочные действия лейкемия, да, кагацел это очень отражается на половой функции особенно у мужчин, но несмотря вот на такие моменты эти препараты эти лекарства все равно Выписывается. И я думаю, что вы со мной согласитесь с тем, что в западной медицине человека его разделили как бы на части, да, то есть один кабинет, один доктор отвечает за один орган, в соседнем кабинете отвечает за другой какой-то орган, ни один кабинет не несет ответственности за работу соседнего кабинета, то есть специальность у доктора такая достаточно узконаправленная то есть если вы например у вас есть какие-то задачи с глазами со зрением да и вы придете к доктору, который отвечает за урологию, да, и скажете, что у вас болят глаза, он скажет, ну, как минимум, вы не по адресу, и перенаправит вас, да, потому что ему нет дела до ваших глаз, и, и так до бесконечности, в общем. Что касается, друзья мои, восточной медицины, то тут ситуация абсолютно противоположная. Здесь человек воспринимается как единое целое, нет отдельно больного органа. Есть либо здоровый человек, либо либо нездоровый человек да то есть это единый организм человек ну и в восточной медицине есть такое понятие что причиной многих заболеваний зачастую является именно непроходимость меридианов а, так как здесь у нас отметились люди которые впервые присоединились я немножечко поясню что такое меридианы что такое энергетические каналы то есть если мы, конечно, разделаем человека с вами на части, да, то мы увидим все содержимое, но энергии мы не увидим, то есть ее не пощупать, да, то есть не пощупать ее как, как лень вашу, да, ее же невозможно ощутить, однако энергия имеет место быть, и мы все так или иначе энергетически постоянно с вами обмениваемся, да, бывают такие состояния, что пообщаешься с человеком и прилив энергии, да, прилив сил хочется улыбаться, хочется весь мир обнять, да, а бывает обратная ситуации, когда с человеком буквально парой фраз там перекинешься, даже по телефону, и все, и руки опускаются, ничего делать не хочется, и таких людей называют, напишите мне, как таких людей называют, вот. Но я вам скажу, что мы все люди и даем энергию, и берем энергию. Мы постоянно энергией обмениваемся, но мы ее пощупать да, не можем никак. Но эта энергия, она должна же как-то циркулировать по организму. И вот есть такие энергетические каналы да, или меридианы, по которым энергия циркулирует да вот вампир здесь пишут вампир да но на самом деле друзья мы и вампиры и и доноры да и делимся щедро и принимаем ее с удовольствием поэтому этот обмен а, постоянно у нас происходит спасибо вам за обратную связь а, да, друзья, и в восточной медицине есть такая метафора, что э, энергию сравнивают э, с электричеством. То есть, если мы возьмем с вами фонарик, вставим туда свежую батареечку, да, этот фонарь же светит в темноте, он освещает весь путь. И также у человека, когда у человека энергии много, у него глазки сияют, да, он сам, он просто излучает эту энергию, его хочется пощупать, хочется к нему прикоснуться, и это нормально, потому что все живое на планете Земля тянется к свету. Даже маленькая тоненькая травиночка пробивается через асфальт, чтобы протянуться, тянуться к солнышку. А бывает такое, что когда батареечка уже изнашивается, да, она садится, и свет тускнеет, да, и этого света уже недостаточно, чтобы осветить путь, и у человека, у людей то же самое происходит, когда ему энергии не хватает, когда он ее оставил на работе, оставил с друзьями, оставил с семьей, то есть на всех ее, на мужа, на жену, на детей, на сплетни, везде-везде ее израсходовал, на себя энергии не остается. И а, такие, особенно люди, которые очень много любят помогать, а, предлагают свою помощь, да, а, то есть энергии на себя буквально не остается, и человек начинает себя не очень хорошо чувствовать, и энергии не хватает, и злость где-то появляется, и может быть где-то даже агрессивность, усталость, и глазки уже не сияют, и даже таких людей как-то вот так вот и сторонишься. Такое тоже бывает. Или, друзья мои, энергию еще также сравнивают с мыслями человека. То есть, если мы с вами заглянем в голову, то мы увидим там с вами все содержимое, но мысли мы с вами не увидим. Однако у каждого человека в течение дня, у каждого проносится более 75 тысяч мыслей. Представляете, сколько мы думаем, думаем, думаем, думаем, и зачастую думаем о ситуациях, которые уже были. И, соответственно, это тоже идет такой очень-очень мощный расход энергии. Да, друзья мои, хорошо ли вам меня слышно? Напишите, пожалуйста, я пока водички попью. Хорошо. Да, друзья мои, такие ситуации, допустим, даже если как онкология, псориаз, Сахарный диабет, да, это действительно такие моменты, болезни, буквально 30-40 лет назад встречались намного реже. На сегодняшний день это действительно чума 21 века, и на сегодняшний день даже дети рождаются с хроническими заболеваниями. Я думаю, что вы согласитесь со мной с тем, что болезни на сегодняшний день помолодели, и очень даже. Почему так происходит? Потому что ребенок, когда формируется у мамочки в животике, от кого он берет питание? От мамы. Если у мамы нездоровые клетки, что она может дать своему ребенку? Такое же нездоровье. Да, а ребенок все берет от мамы. И а, на этого же ребенка, на, этого, на эту же мамочку, вообще на любого жителя на планете Земля, неважно, друзья, в какой мы должности, неважно, сколько у вас денег, будь то президент, учитель, слесарь, продавец, мы все живем под одним небом, мы дышим одним воздухом, и на нас влияют одни и те же факторы. Это экология, она не слава богу. Это стрессы, каждодневные, постоянные. На сегодняшний день это бесконечный телевизор, да, это какой-то источник негатива просто, да. этого неправильные продукты питания, некачественное питание. И даже если взять во внимание вот эти продукты, которые на слайде, зачастую люди их употребляют каждый день в пищу. И будь то овощи, будь то молоко, и неважно, где эти овощи выросли, на грядке, собственно, это, конечно, лучше, потому что они выращенные с любовью. Или в магазине вы их купили, все равно эти овощи, они выросли в той же экологической да, среде. И все эти а, продукты питания содержат радионуклеиды, тяжелые металлы, ядохимикаты, консерванты, канцерогены. И а, причем все это попадая в организм, это не уничтожается, друзья мои. Наоборот, для всего этого организм это очень такая благоприятная среда. Если, например, взять во внимание мясо птицы. А, так положено, да, что а, птицу. А для ее роста используют, да, вот такие гормоны роста, мягко выражаясь. И эти гормоны роста, они также действуют и на человека. Поэтому многие говорят, я вот, блин, ем только вот мясо белое, там курочки, хлеб не ем, а все равно вот я пухлый. Ну, теперь вы знаете, да, причину. Если брать во внимание мясо рыбы, рыбы, то чтобы до нас доехать, до магазинов, чтобы сохраниться, чтобы красиво лежать на прилавках, используют формалин. Рыбу обрабатывают формалином. Это тоже, безусловно, чистейший яд для организма человека. Но даже если вы, внимание, брать косметику, которой пользуются практически все женщины мира, а на сегодняшний день и мужчины, то косметики тоже более 75 химических соединений, которые очень негативно влияют на здоровье человека. Но если мы перестанем краситься, мы же есть не перестанем, да, если мы перестанем есть, мы дышать не перестанем, поэтому нужно организму помогать, просто все время помогать ему работать, да, чтобы вот эти, те шлаки, яды, токсины, которые наслаиваются из года в год, их нужно просто-напросто выводить естественным путем. Потому что мы так Богом созданы, как самовосстанавливающийся организм. И задача как раз продукции и биоэнергомассажа нормализовать иммунитет у организма, нормализовать сахар в крови, нормализовать давление, чтобы организм был устойчив ко всем внешним факторам. Потому что любые таблетки, они нужны и важны при острых ситуациях. Но если их пить постоянно, да, симптоматически, изо дня в день, систематически, вернее, изо дня в день, то это очень большая нагрузка на печень да, и удар такой по иммунитету. Поэтому организму нужно помогать обязательно все это выводить. Я полагаю, друзья мои, вам знакомы такие ситуации, как болезненное ощущение, да, шейно-плечевой отдел как чрезмерное потоотделение когда руки, ноги очень-очень потеют это не есть норма, друзья мои это есть одна степень загрязненности организма когда чрезмерно руки, ноги холодные, да, очень холодные конечности, это тоже не есть норма, это говорит о том, что тоже есть определенная степень загрязненности организма и говорит о том, что сердце просто уже ну, не докачивает, то есть и ему тяжеловато уже ваши конечно до, до конечности докачивать то есть это постоянное ощущение усталости да то есть что ты сделаешь и все просто как это вселенская усталость или допустим когда покушаете хочется спать да хочется уже побатониться. Но на самом деле еда должна на нас действовать абсолютно противоположно. То есть, когда покушаешь, должен быть прилив энергии, да, еще больше должен человек сделать. То есть, как дрова в костер подкидываешь, много дров, да, и костер горит еще ярче. То есть, по сути, питание для нас, оно должно действовать на нас именно так же, давать нам энергию, как батареечка. И вот эти все ситуации, на них западная медицина вопрос, ответов на эти вопросы так и не нашла. Однако именно непроходимость меридианов является зачастую причиной многих заболеваний, многих недугов. И на самом деле, друзья мои, в восточной медицине уже более 5000 лет назад знали методики воздействия именно на энергетические каналы, и я полагаю, что большинство из вас с этими методиками знакомы, напишите, пожалуйста, кто что из вас делал, Там, это иглоукалывание, да, или массаж гуаша, это вакуумная терапия, да. поделитесь, пожалуйста, кому что сделали, кто из вас что практиковал в этой жизни, прижигание сигары, да? Я думаю, что многие из вас это делали, и если говорить о массаже гуаша, то есть это слайд, сейчас вы поймете, про какое я говорю, сейчас эти методики, они тоже очень актуальны. Они действительно очень полезны для здоровья, но вместе с тем они очень болезненные и они очень опасны. Почему? Потому что их должен делать специалист высочайшего уровня, высочайшего. Таких специалистов на сегодняшний день, к сожалению, мало. И на сегодняшний день есть тоже современные инструменты, дабы проделывать все эти процедуры. Однако раньше брали просто камень затачивали его, и верхний слой кожи соскребали. Как вы думаете, больно это? Больно. И на следующий день эту процедуру уже, конечно же, не сделать. Я вам больше, друзья мои, скажу. Вот эти методики можно сделать максимум два раза в год. То есть один раз в полгода. Будет ждать болезнь вас, пока вам можно будет еще раз поставить банки, как тут пишут. Конечно, не будет, да, то есть она будет прогрессировать и пользоваться моментом, пока организм ослаблен, да, и уязвим. Так вот, друзья мои, мы подошли к самому-самому главному. В 2018 году, благодаря небольшой группе ученых, разрабатывался 10 лет, а в 2018 году, благодаря корпорации ФОХОУ, в мире появился биоэнергомассажер. Биоэнергомассажер, БЭМ, да? и уникальность биоэнергомассажера как раз-таки заключается в том, что все вышеперечисленные методики он в себе объединяет. И при этом это абсолютно безопасный, абсолютно комфортный способ оздоровления организма. А, на сегодняшний день на обучение приходят даже дети учиться, и многие, поделитесь, пожалуйста, сейчас тоже, а, кто делал хотя бы один сеанс, хоть раз проходил один сеанс биоэнергомассажа, поделитесь, пожалуйста, хочется, чтобы люди увидели, насколько... Э, э, э, эта процедура, насколько она уникальна. Это абсолютно безопасно, абсолютно безболезненно. Наоборот, этот, про, это, этот сеанс, он приносит людям действительно а, счастье и здоровье. И благодаря вот, таким, а, вот такому биоэнергомассажу а, а, из организма выходят а, шлаки, яды, токсины, улучшается кровообращение очищается кровь, то есть он растворяет холестерин, он слизывает тромбы. И если кровообращение, кровь стала чище, если кровообращение улучшилось, легче вашему сердцу работать? Легче, конечно. Доталкивает сердце тогда кровь до всех органов? Конечно. И в этом случае орган к органу. Просто работает слаженно. Организм просыпается, друзья мои. Он вам благодарен, поверьте. Каждая клеточка каждого органа просыпается, активируется. И организм начинает работать так, как ему положено работать. И да, также нужно знать, что биоэнерго массаж это не только очистка, регуляция восстановление организма это еще и мощная, крутая альтернатива современным методикам красоты альтернатива ботоксу, альтернатива мезонитям, что там гиалуроновая кислота, прочая какая-то пластическая хирургия какие-то вот эти вот вмешательства да, благодаря одному прибору решаются колоссальные задачи со здоровьем те задачи все диагнозы, на которых западная медицина просто поставила ярлыки. И приговор таков, что до конца дней человеку пить лекарства. Но на сегодняшний день, друзья, можно избежать очень-очень многих недугов со здоровьем. Можно уйти от этого. Хорошо. И на самом деле биоэнерго Массажером в тандеме с энергетическим бальзамом результаты превосходят все буквально ожидания. Что дает энергетический бальзам? Если биоэнергомассажер все активирует, ваш организм проснулся, многие подтвердят, кому делали хотя бы один сеанс, да, такое ощущение, как будто вас в хорошем смысле, да, перебрали изнутри, но это приятное очень ощущение, так энергетический бальзам, когда его наносите на тело, он моментально, в течение 10 секунд попадает в ядро клетки, и устраняет причину, работает на устранение причин заболевания, он питает клетку, он выводит как раз из клетки вот это ненужное, да, и благодаря одному сеансу из организма выходит более 4 граммов токсинов, это много, друзья мои, и благодаря такому тандему биоэнергомассаж, да, BAM, и энергетический бальзам можно решить вот такие вот, задача со здоровьем как синдром хронической усталости очень многие говорят что просто идет прилив колоссальный прилив энергии это бессонница расстройство желудочно-кишечного тракта отсутствие аппетита запоры вздутие артрит шейный спондилез гипертрофия простаты то есть не каждый мужчина признается, не каждый пойдет на методики в западной медицине. Однако на сегодняшний день это можно решить более гуманным да, способом. Увеличение молочной железы, повреждение травмы мягких тканей, многое-многое-многое другое. И, конечно, это очищение меридианов, устранение застоев в крови. Это все-все-все можно решить благодаря вот этому тандема. И на сегодняшний день вы уже знаете, что биоэнергомассажер используют в 89 странах мира, не только в России. И результатов на самом деле, друзья, огромное количество, колоссальные. И спасибо, что вы этими результатами делитесь. Смотрите, вот такой пример, это паралич лицевого нерва. А здесь на третьем сеансе вы видите результат. То есть это без хирургических вмешательств, это именно благодаря биоэнергомассажу. Вот такой вот результат. Также вот такой потрясающий результат, это регуляция при ревматоидном артрите. Здесь на, слайду, на слайде человеку 80 лет, и на третьем сеансе он уже смог разогнуть пальцы, да, и шевелить уже своими конечностями. И почему я сделала акцент на возрасте? Потому что продукции можно пользоваться практически от нуля и до бесконечности. И, а, потому что можно устанавливать разную интенсивность, но это все индивидуально. А, вот такой пример, сложные вот такие ситуации, как э, э, искривление да, позвоночника, вы видите, насколько оно глубокое, и здесь опять же меньше 10 сеансов, и а, без опять же каких-либо хирургических вмешательств, а вот такой результат вы это видите конечно друзья у детей намного это быстрее все происходит потому что детский организм более благодарны менее зашлакован да и лучше развивается лучше кровообращение поэтому у детей как правило результаты быстрее 1 взрослому человеку конечно нужно а, побольше времени однако однако часто мне задают вопрос почему вот он сделал два сеанса и там уже Эгигей, да ему прям классно а допустим кто-то сделал 22 сеанса ему еще не классно друзья мои свое здоровье с другим не надо никогда с чужим здоровьем сравнивать и одна и та же причина даже тот же хондроз, да он имеет разные источники поэтому не нужно пожалуйста свое здоровье сравнивать классно что кому-то получилось быстрее да а кому-то нужно дольше это делать но все равно нужно делать не нужно останавливаться в конце концов когда вы приходите в спортзал за э, твердым прессом да и на следующий день результаты не видно целый день там в качалке качался а прессы нет а потом еще и все болит к тому же что кто-то психанет и скажет, не помогает и все это ерунда. Конечно, нет. Вы все равно будете ходить как минимум полгода в спортзал, до да, чтобы достичь какого-то такого положительного результата. Поэтому для всего нужно время. Если говорить о таблеточках, то когда принимаешь таблетку, результат молниеносный, безусловно. Но просто-напросто она перекрывает сигнал мозгу, что есть какая-то задача в организме. Но клеточки наши постоянно строятся туда-сюда, ассимиляции, диссимиляции, все это вы знаете со школы. И когда клетка построилась новая, в этой клетке нет лекарства, и поэтому болевые ощущения возвращаются. Что касается продукции корпорации ПОХО, что касается биоэнергомассажера, то это эффект накопительный, длительный и навсегда. Поэтому, поэтому нужно обязательно время. Друзья мои, еще делюсь с вами результатами. Вот такой результат сахарный диабет. Да, вот здесь на слайде, если вам видно, написали даже специалисты, что это всего 24 дня. По западным меркам это приговор. И это ноги готовы к ампутации, да. Ну, на следующем слайде вы видите улучшение, на последнем слайде вы видите, что ноги здоровы, язв нет, да, и, соответственно, человеку уже больше не приходится колоть лютые препараты, да, которые ему назначали. Вот такие вот, друзья, примеры. То есть здесь состояние суставов, да. Улучшения. То есть вот женщина очень старается поднять руку, ну вот, блин, не получается у нее, да. И вот после одного такого сеанса а, ей удалось завести руку, да, поднимать ее, двигать имя. А, смотрите, еще вот такой результат псориаз. В западной медицине это тоже приговор, друзья мои, да, и говорят, жить тебе таким, друг, до конца дней и сидеть тебе на преднизолоне, да. Но преднизолон, вы все знаете, что это убийца просто печени однако здесь всего за 13 сеансов как вы видите, написали специалисты вы видите, что у подростка спина вся покрыта псориазными бляшками а на следующем слайде вы видите, что спина это чистая и всего лишь за 13 сеансов а, и здесь я вам более того скажу эти сеансы делала сама мама она взяла биоэнергомассажер приобрела себе прошла обучение, и в домашних условиях помогла восстановить здоровье себе а, и своему малышу. Поэтому таких результатов тоже уже очень много. Вот такие результаты домашние, да, чтобы вы видели, что это просто с телефона сделано, с андроида. А, вот как ее называют... А, Вдови горб, но мне больше нравится, когда говорят «шишка богача». Здесь видно, что за один сеанс она буквально сдувается. Да, это тоже такие результаты в домашних условиях, очень классные. Вот такие, друзья, результаты. Пример стройности. Очень много тоже пишут, правда ли помогает. Помогает, друзья, помогает. Здесь вот написали всего 17 сеансов. Да, и видите, какая красивая фигура в итоге у женщины. И я вам более скажу, что она не голодает у витрин, да, у нее такой же режим как бы, но так как организм заводится, так как он работает слаженно, уже все, что попадает в ваш организм, будь то жирненькое, остренькое, сладенькое, все, что нужно, организм берет. Все, что не нужно, уже выходит естественным путем, и организм начинает потихонечку не какими-то лютыми методиками сранить, а именно такой щадящий способ стройности, да, организм потихонечку начинает приобретать Богом ему данные формы. Поэтому, когда спрашивают, действительно ли это помогает, да, друзья, помогает помогает и постройнеть, и стать красивее, и более того, когда у вас организм работает слаженно, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, это результат налицо. И первый признак неработа, нерабочего кишечника – это дряблая кожа. И поэтому, когда у вас кишечник начинает работать, иммунитет лучше, да, и кожа начинает сиять, глазки начинают светиться. И поэтому весь организм в целом восстанавливается, воздействие идет именно потому, что через биологически активные точки. Да, друзья. А, смотрите, что касается биоэнергомассажера именно третьего, да, третьего поколения, про который я много рассказываю, то у него имеется три самостоятельных патента. Во-первых, это дизайн, да, очень красивый, он кожаный, это все натуральная кожа, дизайн запатентован. Потом все возможности, которые я перечислила и еще сейчас скажу, все все это все его возможности запатентованы нет таких приборов больше в мире нету нет он есть один единственный неповторимый на сегодняшний день поверьте что-то говорят есть похоже может быть мы тоже все друг на друга похожи. руки ноги глаза голова однако мы все индивидуально этот прибор биоэнергомассажер один единственный в мире Другого нету на сегодняшний день. И есть еще у, у, у биоэнергомассажера третьего ультразвуковая насадка, а, и она тоже имеет самостоятельный патент. Таким образом, у биоэнергомассажера третьего а, поколения три самостоятельных патента. А ультразвуковая насадка... Так как корпорация следит да, за тенденцией, на то, что сейчас очень много сделано акцента на красоту, такую инста-красоту, да, неестественную, за которой все очень-очень спешат и гонятся, это скульптурирование, да, там контура вот этого всего, то, поверьте, можно это все достичь естественным путем, поверьте, можно достичь сияния кожи, и вот ультразвуковая насадка как раз это и дает. Здесь минимум противопоказаний. Активизирует клетки тоже, обладает мощным а, проникающим действием. То есть делается массаж на лицо, да, по, а, спи, по линиям, по определенным точкам. Эти точки очень многие привязаны к внутренним органам, да, там каналам. Но это все больше подробно рассказывается на обучении. Поэтому и здесь, поверьте, ни один фейс фитнес ни один а, массаж какой-то еще да, не сравнится с биоэнергомассажем, с ультразвуковой насадкой, потому что воздействие идет не только на внешнюю да, эпидермис, вот внешние слои кожи, но идет именно внутренняя. организм очищается и становится прекрасен и внешне, и внутри. Чтобы быть красивым, друзья, нужно очищаться изнутри. Внешняя красота, она сама проявится, оказывает косметический, да, такой мощный эффект, разглаживает носогубные складки, мимические морщины, идет подтяжка, да, вот этих брыльки разные, то есть шею разглаживается, да, что жен, женский возраст выдает, это шея, да, то есть это тоже все, все уходит, разглаживается, и бровки поднимаются, и а, улыбка все время, человек улыбается, я вам сейчас тоже покажу результаты. А более того, ультразвуковая насадка, она разглаживает окне. она убирает вот эти послеугревые, да, такие как бы рубцы, он очень классная ультразвуковая насадка разглаживает застаревшие шрамы, да, шлифует, это тоже есть такие результаты, поэтому это очень мощная альтернатива всем современным методикам красоты. И вот, друзья, вот такие результаты, это всего лишь один сеанс один сеанс, а, смотрите, здесь очень классно видно, во-первых, здесь никаких фильтров нет, друзья, очень классно видно, что кожа стала светлее, обратите внимание, да, а, что подтянулась линия бровей, да, то есть и разгладились складки, вот эти мимические, носа, здесь вот морщинки, да, как их называют, Лапки, гусиные лапки, да, а вот это тоже все разглаживается, обратите внимание, подтягивается кожа, это всего лишь один сеанс, точно так же это можно а, делать не только женщинам, но и мужчинам, а, хорошо. Вот такой пример, да, более возрастное лицо, но вы тоже видите, это результат после одного сеанса, а, тоже здесь разгладились морщинки рядом с глазками, и рядом с губками, и с носом, да, то есть это все, и видите тоже, насколько эффект хороший, то же самое у мужчины. Вот такими результатами поделились наши коллеги из Саранска, да, здесь видно насколько подтянулось вот это все да, вот эти складочки вот эти около губ тоже это все подтягивается и лицо и все это скульптурируется как сейчас модно, да, и очень видно вот этот эффект, очень хорош и многие говорят, что такой массаж нужен только взрослым, возрастным людям, однако молодежи Молодым людям тоже нужно следить, да, уже начинать следить с юности за своим здоровьем. Поэтому здесь на слайде очень видно, да, тоже изменение цвета лица, вот молодая, как бы девушка. Видно, как подтянулась вот эта линия, да. И видно, и бровь подтянулась, да, и кожа тоже стала светлее и сиять. Это именно благодаря одному сеансу биоэнергорегуляции. Друзья, Ой, сегодня пишут, получили БМ это круто, но я поздравляю, это правда круто, это одна из самых лучших инвестиций, которые могут быть, да, друзья. Но на самом деле, многие, может быть, кто впервые присоединился, и многие спросят, ну, наверное, надо как-то вот этому учиться, как же этому учиться, когда этим никогда не занимался. а Я вам скажу, что а, этому можно научиться, и может научиться этому каждый Неважно, какая у вас до этого была должность. Медицинское образование является большим плюсом, и я очень ценю людей, которые именно присоединяются и поддерживают именно медработников. Однако здесь медицинское образование не обязательно, обучение всегда проходит. И проходит сначала блок информации, да, теория, а потом идет практика, все ее отрабатывают. И поверьте, что научиться может каждый. Таких обучений по всему миру уже прошли сотни, тысячи людей обучились получили сертификаты да и э, кто-то приобрел себе биоэнергомассажер но в основном их конечно себе приобретают для себя потому что это очень классно дома в домашних условиях никуда не бежать ни в какой салон красоты а просто себе уделяешь время и и э, делаешь поэтому таких обучений на самом деле проходит очень-очень много